Куда уже перестанешь хулиганить? А, Леонид? Разбрасываешь не вещи. Лазишь везде. Бросаешься. Хнычешь по ночам. Когда это все закончится? Может мне надо начинать в угол ставить? А потом за ремень браться. Вот что, будешь делать или не будешь? Будешь? Да? Руки. Так ты будешь делать? Или не будешь? Обещаешь? Руки. Точно? Руки. Давай, пожмем руку.